Приветствую всех, это второй урок по системе крафта, в котором я расскажу о том, как, во-первых, избежать бага, при том, когда мы выходим из крафта и заходим, да, мы не прерываем, получается, крафт, а он у нас продолжается, это нам не нужно. И также у нас не было возможности перетаскивания предметов обратно в инвентарь, это мы тоже сделаем. Итак, давайте начнем с фикса бага, когда у нас крафт продолжается, когда мы закрываем окно. Давайте откроем крафт-систему. И здесь нам нужно создать переменную из крафт актив. Это булевая переменная, которая позволит нам определить, закрыли ли мы окно или нет. По дефолту она у нас будет false, хотя мы можем ее сделать true на всякий случай да в том случае если она true то у нас будет происходить обычный крафт соответственно если false то мы будем прерывать наш крафт итак откроем функцию toggle craft windows да это где мы открываем окно и здесь когда мы создаем виджет Uh, у нас происходит Create Widget, мы записываем в Reference, выводим его на экран, да, курсор выводим и выставляем его из Craft Active. Выставляем его сюда. Uh, и также здесь я добавил небольшие дополнения для того, чтобы отключить управление у uh, нашего персонажа. Это Set Ignore Move Input, это игнорирование, передвижения персонажа. И Set Ignore Look Input, uh, это... Обзор мышью персонажа, да, то есть когда мы нажимаем на экран, у нас все равно была возможность поворота камеры, это нам не нужно. А, и в том случае, если мы закрываем окно, да, а, мы из Craft Active делаем false переменную, то есть мы уже а, закрыли, да, крафт и мы можем а, прервать, если у нас есть активный крафт. И здесь в конце я также выстав... выставил reset ignore look input. Возвращаем да? возможность поворота мыши и возвращаем возможность поворота, точнее не поворота, а передвижения персонажа. Здесь это все изменения. Это мы можем закрыть. Давайте перейдем к нашей функции крафта и что здесь добавлено. Мы берем крафт-систему, да, и проверяем, если есть крафт э, active true, да, то мы продолжаем делать крафт. У нас все в порядке, да. Мы заканчиваем наш крафт. А, в том случае, если мы закрыли крафт, э, у нас из э, Active Craft уже будет false. А мы делаем clear э, нашему таймеру. Да? Мы закрываем этот таймер, он больше не работает. Uh, и после того, как мы закрыли таймер, мы uh, перестаем проигрывать анимацию взаимодействия. Да? Uh, state у нас будет false. Uh, и давайте я покажу, uh, когда мы начинаем что-то крафтить. Если мы закроем окно, у нас анимация больше не проигрывается. Мы просто ходим, да, и если мы вернемся и подождем а, 10 секунд, то у нас, а, как бы, крафт не произойдет. А, в прошлом же уроке у нас крафт происходил после того, когда мы закрыли и снова открыли окно. Как видите, крафт не происходит, да, у нас все в порядке, но также мы можем скрафтить. Так, ждем а, время крафта. Крафт прошел, мы получили предмет, да, мы можем его использовать. Все в порядке. А, теперь давайте а, сделаем перетаскивание предметов. Я покажу, как оно реализовано. А, для этого нам понадобится открыть а, крафт слот. И по нажатию на крафт слот на button я сделал следующее. Давайте откроем view: что у нас здесь происходит? Мы берем крафт компонент, берем персонажа, и из персонажа, которому принадлежит крафт компонент, мы берем инвентарь system. И мы делаем добавление в инвентарь. Если добавление у нас прошло, у нас будет здесь true. И мы делаем следующее, мы берем крафт компонент, мы берем крафт item. это массив с предметами, которые мы поместили для крафта Делаем remove по индексу, remove по индексу мы делаем find, то есть мы ищем конкретно предмет, который указан в этом слоте, в крафт слот Мы его находим в массиве, да, и мы делаем ему remove После чего мы обновляем refresh craft list item. То есть мы обновляем наше окно крафта, где хранятся предметы. Вот такая простая функция, да, которая позволяет нам снова заходим, перемещать предметы сюда и также перемещать предметы обратно. И у нас, как вы видите, да, у нас автоматически все здесь обновляется. Да? Мы можем сделать так если мы уберем предмет но нажмем крафт кстати у нас будет баг то что мы предмет переместили да но у нас здесь все равно активно для того чтобы это пофиксить нам нужно открыть крафт И так для того чтобы нам исправить то что мы когда убираем предмет все еще можем нажать кнопку крафт и крафт у нас произойдет нам понадобится открыть Craft слот. Eventgraph. И по нажатию, да, у нас есть крафт window Делаем Get. Достаем set из Craft. И делаем его false. Единственное, что false нам нужно делать не здесь, а в том случае, если мы все-таки поместили предмет в инвентарь. Поскольку если мы будем делать ограничения по весу, да, добавление в инвентарь, к примеру, то тогда, в том случае, если мы не смогли добавить в инвентарь, то мы оставим наш активный крафт работоспособным так compile save а -а -а -а так так так так единственное что в дизайнере нужно здесь bind вернуть давайте проверим нажимаем Забрасываем предметы, мы можем скрафтить. Давайте я закрою. Прервал крафт. Мы все еще можем скрафтить, но если мы уберем предмет, то мы скрафтить не можем. Да? Снова возвращаем. Крафт у нас не горит, и мы снова можем скрафтить. Крафт происходит. И крафт работает. Все прекрасно. Закрываем. Ошибок нет. Этот баг мы исправили. А, и теперь что я еще хочу добавить. Я хочу добавить, чтобы когда мы а, добавляем какие-то предметы в крафт. То есть да, мы добавили предмет. А, как бы меч и щит в костер нам добавлять абсолютно не надо. А, поэтому нам нужно ограничить предметы которые мы можем добавить и заодно я покажу как реализовано перетаскивание предметов так давайте что нам нужно крафт винду ванграф здесь drag and drop on drop функция она вызывается override и здесь находите on-drop функцию вызываете и что у нас здесь сделано как вы помните мы в инвентаре делали перетаскивание и я взял оттуда cast in inventory slot drugs это драк and drop operation который помогает нам перетаскивать предметы точнее перетаскивать элементы ui интерфейса теперь мы берем слот да передаем слот структуру все делаем то же самое как и инвентарем единственное что мы здесь добавляем в от uh, item to craft вместо дропа uh, uh, там мы делали дроп да здесь мы делаем от item to craft так uh, и что я хочу сделать uh, я хочу проверить у слота который мы перетаскиваем это слот нашего инвентаря я хочу проверить что это такое так здесь мы скроем здесь также мы уберем лишние пины это мы чуть-чуть э, отодвинем э, проверять мы будем по типу я думаю switch и здесь мы уже можем а, эту проверку сделать да если а, тип добавляемого предмета ресурс то мы соответственно а, будем добавлять его к нашему крафту и уже как-то с ним работать. В том случае, если у нас не ресурс, мы давайте просто принт стрингом выведем а, а, файл а, каким-нибудь красненьким. Да, то есть мы выводим фейл в том случае, если это не является ресурсом для крафта. В дальнейшем мы можем а, добавить какую-то переменную для предметов, да. А, либо же для самих верстаков а, а, по типу, к примеру, верстак для улучшений оружия, либо же для ремонта оружия. То есть мы создадим тоже какой-то enumeration в дальнейшем и уже будем от него отталкиваться. К примеру, да, для починки экипировки мы будем вызывать какой-то другой функционал. Да? Для используемых предметов у нас функционал вряд ли будет. Но для экипировки, возможно, он появится в дальнейшем. И теперь давайте это проверим. Во-первых, давайте проверим, выставлен ли класс ресурсов. Да, видите, type ресурс. Все в порядке. У нас предметы должны добавляться. Так, добавляем предметы. Они добавляются. И также мы их можем вернуть обратно. И давайте проверим, сможем ли мы добавить предметы экипировки. Нажимаем, да, у нас фейл. Мы их сюда добавить не можем никак. Отлично, это работает. И теперь нам осталось пофиксить только то, что когда мы, да, выйдем, перейдем к другому верстаку, а у нас здесь те же самые предметы. Ну, как бы это нелогично. Для того, чтобы это пофиксить, нам нужно открыть крафт. Здесь открыть крафт с И при закрытии Нам нужна будет функция, а, ну не знаю, экспорт ресурс, давайте назовем ее так. Так, экспорт ресурс, а, что нам нужно, крафт item. крафт айтем берем а, get, а, get а, хотя нет, давайте сначала for for each loop, делаем loop из инвентаря, мы достаем персонажа, берем get inventory system, достаем add item, add item to inventory, loop body, и подключаем так мы добавляем предмет до да, который хранится здесь после того как мы завершим добавлять предметы нам нужно будет хотя мы можем можем можем можем сделать что по индексу по индексу мы можем убрать э, какой-то предмет так туту э, -ту -ту. крафт слот Windows. по закрытию данной кнопочку Uh, так мы сделаем экспорт ресурс наш и сделаем току крафт виндов который у нас стоял жмем play два объекта закрываем и у нас один объект и здесь один объект uh, так Давайте уберем remove, смотрим, почему у нас один объект. У нас два объекта, да? А здесь у нас все еще два объекта. А у нас два объекта, получается, по той причине, что когда мы делаем remove, у нас здесь уже в массиве отнимется один объект. И когда мы снова сделаем loop, у нас здесь уже будет один объект. И как бы он закончится. Вот как-то так. Поэтому нам нужно сделать... Не знаю... Clear array, Когда мы завершим. Давайте посмотрим... Забросили, закрыли, открыли. У нас два предмета. Открываем здесь, у нас а, предметов нет. Все отлично работает. А, Все прекрасно. Так. Да, конечно, я потратил немного времени на решение этой ошибки. Так. из CraftSystem мы достали экспорт ресурс, да, перебросили все в инвентарь, и уже потом мы а, закрыли окно. Все отлично. Так, сейф. И теперь давайте пробовать а, обычный тест. Возможно мы найдем еще какие-то ошибки. А, для начала мы сделаем больше предметов да много предметов закрыли открываем здесь ничего нет предметы те же а, так давайте что-нибудь скрафтим скрафтим себе мясо так мясо мы получили у нас есть здесь мясо Так, единственное, что предметы здесь остались, поскольку по нажатию на Е e у нас также закрывается и открывается это все. То есть при повторном взаимодействии, да. И для этого, чтобы нам это исправить, нам нужно вот сюда эту функцию также поставить. Давайте проверим. если я нажму E вместо кнопки, да, у нас также предметы перейдут сюда, а, и я думаю, мы можем с кнопки теперь это убрать, это будет более компактно, да, поскольку оно в любом случае у нас уже работает при закрытии Toggle Craft Window. Давайте возьмем много предметов разных, разных, своеобразных, а, перейдем сюда, а, забросим их нажмем кнопку откроем все предметы здесь нажмем Е также откроем все предметы здесь давайте проверим здесь будет ли у нас это так работать закроем, откроем предметы есть можем перенести их обратно да также мы можем скрафтить что-то закрыть крафт, прекратится. да и предметы также перейдут к нам сюда в принципе, крафт-система, она уже довольно-таки используемая. Можно добавлять новые рецепты, крафтить, да, перемещать между инвентарем и окном крафта. И, в принципе, это уже довольно-таки рабочая система. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Это помогает продвижению канала. И всем пока!